Для начала мы рассмотрим насадки для установки односторонних хальнетенов. Выглядит она следующим образом, причем одна часть вот она утапливаемая, видите, вставляется просто в пресс, другая часть накручивается. Это насадка вообще для хольнитена размером семерка прежде чем установить холлитен надо сделать отверстие куда он будет устанавливаться ну, с помощью ручного пробойника сделаем вот. теперь берем это у нас насадка 1 расщ... Одна... Хельнит... односторонний холлитен семерка вот он сам односторонний холлитенчик вставляем его в отверстие одеваем шляпку сверху Так, и осталось нам теперь только заклепать хольнятенчик. Вставляем. Вон тут, чтобы ровно все стало. И прессуем. Это просто у меня часть кожи. Вот, все запрессовалось, все прочно. Теперь давайте рядышком попробуем установить двухсторонний хольнитен. Насадка для двухстороннего хольнитена для пресса отличается от одностороннего. Так как форма двухстороннего хольнитена немножко другая. Берем двухсторонний хольнитенчик. Вставляем насадочки в пресс. Также сделаем для установки, сделаем в коже отверстие. Надеваем шляпку, и главное, чтобы ровно поставить и запрессовываем все. Вот опять все ровненько никаких искажений и прочно насадка для двухстороннего хулинита видите выглядит вот таким образом давайте попробуем установить на кусочек кожи люверс это люверс у нас шестерка ну, для люверсов существуют, конечно, свои собственные насадки. Для каждого размера свой. Это вот такую форму они имеют. Причем вот эта часть выступающая, опять же, ходит. Что нам надо? Вставляем пресс. Также надо проделать отверстие, чтобы вставить люверс кожу. Вот. Мы просто берем и ножничками подрезаем. Ничего страшного в этом не будет. Вставляем люверс проделанное отверстие надеваем сверху шапочку вставляем пресс и заклепываем рассмотрим насадку для кнопок альфа выглядит она следующим образом состоит из четырех частей потому что ну, кнопка она тоже состоит из четырех частей Вот такие И вот возьмем это насадочка для кнопки шестерки девятки извиняюсь так что мы делаем? Берем кусочек кожи, как всегда проделываем в нем отверстие для кнопки. Сделаем тут. И вот тут где-нибудь. Удаляем. Так, давайте, значит, главное тут не запутаться, какая насадка для какой части кнопки. Так. Вот. Значит, одна часть у нас вот такая. Она идет вот с такой-то вот одна часть кнопки. Значит, мы ее вставляем следующим образом. Вот одну часть кнопки мы сделали. Теперь, соответственно, устанавливаем вторую часть кнопочки. Так. Все вот эти части, они чаще всего в насадках еще ходят. Вот, видите. Вставляем. Вставляем. одна часть у нас должна быть так и эту часть мы одеваем на штырь сверху крепим часть и все Кнопка установлена. Все как видите, вот. все работает. Так ну и давайте рассмотрим, как у нас выглядят насадки на кнопки омега, вот состоит также из четырех частей, как и кнопочки альфа. Они вот, скажем так, две насадочки у нас для одной части кнопки и остальные две для другой части. Давайте попробуем. У нас это насадка на кнопку ОМЕГА-15. Кнопочка вот сама часть выглядит вот таким образом. Ну, также проделываем отверстие в коже под кнопочку вставляем насадочки Вот у нас одна часть кнопочки установилась, теперь снимаем эти части. главное здесь ровно держать при запрессовке чтобы центр насадки попал в центр кнопки И запрессовываем все вот. смотрим